Чат, ой, чат, включаю, ура, сохрани. О, вот теперь можно мне писать в чате еще и в Ютубе, ура, потому что очень много людей смотрят одна тысяча сто двадцать шесть человек онлайн.